Yeah. Uh -huh. And now we, uh, our next speaker will be uh, my friend uh, Константин Дегтярев. Костя, добрый день, so uh, uh -huh. на русском или на английском? Да, на русском. На русском. Это просто спикер uh, говорил только на английском. Ну, я хочу представить Костю. Костя Мы с Костями уже знаем друг друга может, больше 20 лет с 10 класса. Вместе играли в дебаты. И когда я вот продумал, написал книгу, подумал, кто бы еще мог рассказать и показать студентам, что на самом деле реально, даже без большого бюджета, как-то поехать учиться за границу и сделать какую и сделать хорошую, блестящую карьеру, я сразу подумал по Косте. И вот когда я говорил в начале конференции, что я думал, буквально будет пару человек, потом она разрослась и стала конференция 35, спикеров сегодня было, но в начале я думал, что это как раз будет пару человек. Вот Костя был один из этих людей, и расскажи Костя свой путь и как ты вот а -а -а. зашел до образования за границей, то есть ну, Костя тоже, как и я, я вначале в Гомеле учился и Костя, и вот потом как это развивалось, расскажи, как идея пришла, что вообще можно такое, да? то есть тоже учащаясь в Гомеле, наверное, это тоже вначале кажется нереальным. Да, безусловно, Но, на самом деле, если бы мне кто-то рассказал до каких-то там 15 лет назад или после того, как я закончил Гомельский университет, что я когда-нибудь буду не то, что жить в Англии, преподавать и так далее, а то, что, в принципе, я смогу туда поехать поучиться, как минимум, я бы никогда в жизни не поверил, что это возможно. Но вот как оказывается, все реально. И как Сергей абсолютно правильно сказал, я закончил университет в Гомбеле, Гомбельский государственный университет, отучился на юридическом факультете там, и в результате начал преподавать на кафедре уголовного права и процесса. И После этого я решил, что нужно куда-то двигаться дальше. И мне сказали, мне рассказали просто коллеги, друзья, которые учились в Англии про стипендию, про чивнинг Scholarship, которая предоставляется э, Министерством иностранных дел Англии. Она доступна студентам э, во всем мире. И поэтому безусловно такая возможность дает прекрасную такая стипендия дает прекрасную возможность поучиться в Англии и на любом факультете на любом уровне и попытаться чего чего-то добиться в Соединенном Королевстве вот Вы можете, я не знаю, рассказывали э, про эту стипендию уже или нет, э, она покрывает полностью стоимость обучения на магистрской, э, на, на магистрской степени. Э, Сергей, ты же, по-моему, тоже, да? Да, получ... я тоже по да, да, да. Да, получал тоже стипендию. Она покрывает все расходы, переезд, обучение, год. Э, но единственное сейчас в том требовании, что нужно уехать из Соединенного Королевства после того, как эта стипендия закончится. И если у вас есть желание, нужно податься в один из университетов на магистрскую, стипендию, на, маги, на магистрскую степень. Университет вас принимает или нет. Если вас принимают, то можно потом уже подаваться на финансирование этой, этой программы. В моем университете тоже, в любом университете есть магистрские программы, поэтому, пожалуйста, подавайтесь. Это очень, очень интересная Тема. После этого, в моем случае, я э, еще постажировался немного в правовой э, юридической профессии год, и после этого я решил, что мне так нравится учиться в Англии, в англоязычных странах, что я поступил в Ирландию, в университет Дублина на э, докторскую степень. Этот... Э, э, Эту докторскую я тоже получал исключительно э, бесплатно, то есть я не платил ничего ни за, ни за какие тюишенс, и э, у меня была стипендия. Вот. Расскажи, сложно было, Костя, поступить на докторскую Просто по и... чивнинг. Как, я знаком уже и как бы знаком другим уже много раз презентовали про стипендию чивнинг, а вот про докторские у нас вот впервые ты вот и Евгений будет еще после тебя выступать, расскажи как. Uh, в чем там сложность поступления? Там что же там стипендии, наверное, больше, да? Uh, не на много. Ну да, было больше немного стипендий, но стипендии различаются в зависимости от университета. То есть uh -huh. сложность в том, что если в Чивнинге вы конкурируете только с людьми из вашей страны фактически, то есть на Беларусь, например, там 5 стипендий или 10, ну я не знаю, сколько там сейчас, uh -huh. Ну, когда я поступал, одна была, но потом последний год 3-5, да, вот примерно так сейчас. Оно, да, зависит Оно, от да, года. года. Mm -hmm. Вот, то если вы подаетесь на докторский, докторский в основном, я знаю, что в науках в точных есть исключения, но в основном вы конкурируете со всем, со всем миром, со всем, с любым человеком, который хочет подаваться. Да, то есть нету такого, что вот эта стипендия исключительно для белорусов. Так, такого вот я не встречал. А сложность еще, что нужно предоставить так называемый Research Proposal. А research Proposal ⁇ это ваше предложение исследования, которое вы будете проводить в последующие 3-4 года, в зависимости от страны, и программы различаются. Написание этого research proposal – это тоже своего рода наука такая. Да? Что же университет хочет, как это красиво сформулировать. Вот это очень сложно и очень сложно его качественно и грамотно написать, если у вас нет поддержки. И... Кого-то, кто может вас проконсультировать именно о том, что тут нужно писать. Поэтому, если у вас есть идеи, есть какие-то наработки, имеет возможность имеет смысл сконтактироваться с профессором или преподавателем, которого вы, у которого вы хотите писать, они могут, если заинтересуются вашей темой, могут посоветовать и сделать ваш пропозол получше. Еще что нужно отметить, вот я когда подавался, я подавался, наверное, в 10, может, 15 разных университетов, и на самом деле мой proposal везде проходил, то есть меня брали как бы в университет, проблема была с финансированием, да, то есть я не мог, у меня не было денег, чтобы оплачивать физ, да, и как-то... Русский называется, ну, стоимость... За учебу, да, да. Да. Mm -hmm. стоимость, стоимость обучения у меня не было возможности, то есть мне обязательно был условием, чтобы мне давали стипендию, поэтому или стипендия, или вот я вообще не учусь. И вот из этих 15 университетов меня взяли с моим пресечи проповедовав вообще во все 15 университетов, но везде у меня не получалось получить финансирование. И вот только в университете Дублина мне поверили, вот и дали мне стипендию, которая полностью покрывала достаточно большой большую сумму оплаты за Обучение, конечно, не такая сумма, как я слышал у предыдущих у предыдущего спикера. Там было порядке 14 тысяч евро, как бы, уровни катастрофы немного другие, но все равно как бы какая разница? Ты не можешь заплатить 140 тысяч долларов или 14 тысяч евро. Все равно учиться ты не можешь в таком случае. Вот. И, но э, эта стипендия, к сожалению, которая в такой форме уже сейчас не существует, э, она покрывала все э, расходы и давала стипендию какую-то не очень большую, но достаточно для того, чтобы прожить в Ирландии, в Дублине. И вот я четыре года писал эту докторскую, стипен... докторскую, э, докторскую э, диссертацию. Потом докторскую диссертацию защищаете. А, все это, конечно, достаточно сложно. Много... Стипендия, вот я вижу в чате, спрашивают по поводу того, как называлась моя стипендия. Моя стипендия называлась Адастер Scholarship. Она сейчас, по-моему, тоже есть в University College Dublin. Она, по-моему, сейчас тоже есть, но они как-то ее видоизменили, и она стала немного меньше, но она все равно существует. Я бы на вашем месте ближе к июню проверял, проверял это. Более того, если вот чивнинг — это такая централизированная стипендия, да и вы можете подать и все, и потом на многие разные университеты смотреть, с стипендиями на PhD нужно смотреть разные университеты. Нужно смотреть сайты конкретных университетов, куда вы хотите податься, либо есть такой сайт, называется jobs.ac.uk. Я потом в чате напишу. И несмотря на то, что он звучит как jobs, да, работы, он покрывает не только работы, а работы в академии. То есть, если вы думаете, поступить, вот после того, как вы закончили докторскую, да, нужно начинать искать работу в академии. Да? И вот это ваш основной сайт э, для поиска работы. А, но он также иногда там публикует э, вакансии для э, потенциальных студентов-докторантов. Да? То есть иногда университет... Э, либо у них какая-то тема, да, на которую они набирают докторантов, либо у них просто программы, и они хотят новых, новых студентов взять с финансированием. Вот. Примерно так. Сережа, у тебя мьют. Звук выключен. Да, расскажи, а не жалеешь, что ты уехал? Все-таки может лучше было остаться там в стране, где родился, там и пригодился, есть такой. Или ты еще планируешь, может, вернуться когда-нибудь? Ну, никогда не говори никогда, Бог его знает, к чему это все к чему ведется вся наша судьба? Вопрос. Вопрос очень интересный. Я считаю, что моя работа в Англии дает мне намного больше возможностей как развиваться, так и влиять на какие-то процессы. То есть это дает свободу, дает возможность изучать, делать исследования. В Англии преподавание в университетах это в основном исследования, которые вы делаете сами. В Беларуси это в основном преподавание. Я тоже люблю преподавать, но мне очень нравится именно делать юридический анализ, исследований и так далее. Я там, если не пропустил в чате. Вопрос по поводу того, распространяется ли стипендия только на юридические направления, нет, а ДАСТР, вот которая была в University College Дублин, она была на все факультеты, по-моему, которые есть в университете, университет классический, поэтому там есть все университеты, да, включая медицинскую школу. А... На самом деле, на право – это одна из самых сложных профессий, на которых можно найти стипендию на докторскую. Их не так много. Очень часто в таких фундаментальных прикладных дисциплинах найти стипендию на PHD гораздо проще. Я понял. А насколько тяжело учиться вот в аспирантуре? То есть, можно ли еще чем-то заниматься, или настолько это все поглощает процесс, что нельзя там еще, не знаю, бизнес-строить или там еще чем-то заниматься. И надо полностью учиться, учиться эти три года. Как это устроено? Ну, понимаешь, у разных людей разная э, как бы проводимость. да. <смех> Кто-то может успевать 10 разных вещей. Я на самом деле... Тоже занимался всякими активностями в ходе моего докторской, но нужно помнить, что основная цель написать диссертацию, и это не просто, это фундаментальный должен быть труд, это не то, что там это самое Две книжки перекопировал и получился у тебя докторская. Нет, это, это сложное дело, и сложное дело, на которое дают три года. То есть, естественно, не предполагается, что ты там с 8 утра до 12 ночи будешь заниматься этой PHD. Да, но на самом деле у меня в конце докторской был такой период, когда я реально вставал в 6 утра, ехал на работу и возвращался к 11. И так продолжалось у меня три последних месяца докторской. Но это опять же потому, что я там набрал себе активности в начале. вот, Поэтому... Нужно не как бы шапка за кидательством не заниматься, но это достаточно интенсивная программа. Хотя нужно помнить, что никакой структурной программы как бы нет. То есть вы не хоть никакие, знаете, как они в Беларуси называются, кандидатский минимум никакой не сдаете, ничего. То есть вам вас просто оставляют. Вы можете взять некоторые в разных университетах по-разному. Вы можете взять... Некоторые курсы там по методологии. И вот в моем университете вы должны были. Я должен был набрать сколько-то там 20 кредитов, но это, но это, немного, это 4 курса за 4 года да? Вот и, но, в цел, но в целом вас бросают такое в море, в середину, да? и вам пытают, нужно пытаться куда-то выплыть, чтобы научиться, как это правильно писать, как это, что, что, uh -huh. что же от вас ожидает? Вот это вот не совсем четко конкретные ожидания очень часто со многими играют плохую роль. Вот, я слышал, еще потом сложно постдок получить получить, работу профессора, то есть это вот еще, говорят, сложный этап, или это не так сложно, или это от престижа вуза зависит? Зависит от очень многих факторов, mm -hmm. в праве постдоков очень мало. Mm -hmm. В праве, вот это совсем. очень Просто у нас гораздо чаще вы берете сразу le lectureship, да? вы начинаете mm -hmm. как лектор уже работать. Я тебе скажу, что ну, сейчас ситуация вообще меняется, потому что ковид очень-очень мало позиций открывается. Вот в моем университете мы открыли 3-4 позиции, новые, заявок достаточно много, конкуренция большая. На что обращает внимание работодатель, когда нанимает, нанимает новых лекторов? Да? Вот я сейчас сижу во многих. Панелях, которые вот мы нанимаем до да, новых лекторов, да, senior lecture и так далее. Обращают внимание на наличие публикаций. Да, то есть уже сейчас есть как это, expectation Ожидание. Ожидание, да, Ожидание, что вы во время своей докторской напечатаете в хорох одну, две, три, ну чем больше, тем лучше статей в хороших хорошие журналах, да? mm -hmm. и это важно, важно помнить, и важно в эту, в эту сторону тоже работать. У меня было две нормальные статьи, и это мне помогло найти свою первую работу. Во-вторых, конечно, уровень университета, в котором вы учитесь, имеет значение. Потом ваш опыт, да, качестве преподавателя, преподавали ли вы что-нибудь или вообще ничего не преподавали и так далее, и, я не знаю, в конференции участвуйте, но вот на начальном этапе, чем больше всего вот такого, тем лучше, да. Чем выше вы идете, да, на профессора уже гораздо сложнее. То есть на професс... профессора вы не можете стать, имея там две публикации. Да? А какая кость там структура? То есть можно сразу после PhD идти на профессора, или PhD вначале начале все-таки такие в какие там вот ступеньки? Ну, я не знаю. Может кто-то и гениален настолько, что может сразу стать профессором после PhD, но в практике это абсолютно невозможно. В Англии немножко сейчас меняются ступеньки, названия ступенек, но по сути они сохраняются. На самом нижнем уровне, когда вы заканчиваете PhD, expectation, что вы, ожидание, что вы пойдете и станете лектором, lecturer. а потом через... 4-5 по-разному бывает, вас могут продвинуть на синие лекчеры, старшие лекторы. После этого есть еще такая ступенька, которая есть в некоторых университетах. В некоторых университетах ее нет. Это так называемый reader, да? mm -hmm. чтец. Но вот этот следующий уровень. И высший уровень, то есть дальше уже некуда, это профессор, да, то есть mm -hmm. вас, вам дают как бы кафедру, да, в Англии это chair, да? mm -hmm. а, то есть вы персональная кафедра, да? mm -hmm. а, и дальше все вот как бы а уже после этого никаких а, изменений в название у человека не происходит то есть профессор и все ну естественно должность профессора в разных университетах по-разному но обычно это то есть вас не могут фактически уволить да то есть это достаточно хорошая job security если вы не не, не, не безобразничаете каким-то очень плохим способом, то а скорее всего вы останетесь профессором на всю оставшуюся жизнь. Я понял. А на каком ста, где ты сейчас в этой цепочке роста находишься? Я, я как это, на вершине этой пирамиды. Я ты уже сюда. добился, да? да? То есть, как Пол... бы карьеру можно сделать, там, не надо всю жизнь, получается, можно за 10 лет, если там активно участвовать, то теоретически. А у нас, я знаю, в Беларуси, да, и в России два... Звание, правильно? Доцент и профессор, и академик потом. Но академик это уже из другой да, сферы. Ну да, здесь тоже можно быть, стать академиком. Но академик это такая э, не, не, не в той цепочке. То есть университет не, не может сделать академиком. Академики избираются там. Я даже точно не знаю, как это в Англии происходит. Вот, да. То есть это не позиция профессор, это позиция, на которую ты подаешься, да? Тебя, тебя берут. Да, абсолютно точно. У разных людей по скорости это занимает разное количество времени. То есть вот у меня, скажем, самое быстро вот после PhD я написал свою докторскую, закончил, первое мое рабочее место было в 2012 году. Да? Я профессором стал в прошлом году, в 2019. То есть, вот получается, сколько у меня? 7 лет мне понадобилось, чтобы пройти все эти цепочки, ступенечки от лектора до профессора. Это очень быстро, в среднем люди делают лет за 10-12. Да? Опять же, кто-то, кто-то, бывают такие случаи, когда кто-то останавливается на senior lecture, и вот ну никуда. Или на Reader, е. у нас тоже есть такие примеры. Когда люди просто забивают, меньше начинают публиковаться, и так далее. Ну, там это, от этого зависит уровень зарплаты, правильно? Безусловно, конечно. То есть, это открытая информация, зарплаты в академии в Англии зависят от таких рамочных, да, то есть вот на лекторы вы можете получать от так, такого до такого, да. Mm -hmm. Потом на синей lecture вы повышаете эту границу, эту туда и, и вот она так ползет. Mm -hmm. Но ну, вот я помню у нас в университете публиковали даже данные, кто сколько получает. Везде на сайте. публикуют, да, везде публикуют. Ты не сможешь узнать, сколько я конкретно получаю, да, но ты сможешь mm -hmm. узнать, сколько у нас в университете получают а, люди, которые занимаются там, про, занимают профессорские или лекторские позиции. Mm -hmm. ну, вот, например, для того, чтобы было интереснее, да, если мы уже о деньгах, да, а, в среднем, в зависимости от университета, в Лондоне немножко больше зарплаты, вне Лондона чуть-чуть меньше. Но обычно вилка для лекторов будет где-то в районе от, чтобы не соврать, наверное, от 30 тысяч до 40 тысяч в год. да Это когда все mm -hmm. эти самые mm -hmm. налоги от, отнимаются, получается где-то от 1700. То ну, это как-то совсем так скромно, условно, да? Так, то есть... да а, но... профи... а если ты уже профессор, то какие рамки там? Ну, профессор, опять же, профессор в разных университетах. Ну, в обычном, там, просто чтобы понимать, есть ли смысл стремиться людям? Поэтому... Да, да, безусловно. То есть профессорские зарплаты, я думаю, где-нибудь с 55 тысяч начинаются. У -у -у. Примерно так. Понятно. Да, И да, до 150, да? да? Но там нет пределов. Там, нет. Э, э, там, там профессорская вилка обычно идет mm -hmm. от, да, и там mm -hmm. дальше уже не не был, да, то есть ну, надо mm -hmm. договариваться. Понял. Все, спасибо большое, Костя, за это выступление. Давай, да. Все, Все, спасибо. да.